Дорогие друзья, уважаемые граждане России, в эти минуты мы не только сверяем наши часы, мы сверяем наши помыслы и чувства, сверяем ожидания, наши ожидания с тем, что мы имеем в действительности. Позади остается еще один год – год радостных и трагических событий год трудных решений и все-таки то что совсем недавно казалось почти невозможным становится фактом нашей жизни в стране появились заметные элементы стабильности а это многого стоит и для политики, и для экономики, и для каждого из нас. Мы собрались наконец, наконец вместе и собираем Россию. Мы поняли, как дорого дается и как высоко ценится достоинство страны. Мы с вами знаем, в эту праздничную ночь Далеко не у всех богатый стол. Не в каждом доме счастье и успех. И должны помнить об этом. Не забывать о том, что у нас еще очень много, очень много работы. Но выполнить ее под силу только всем вместе. И тогда обязательно Придет время, когда мы будем спокойны и за наших стариков, и за наших детей. Дорогие друзья, я знаю, что все вы сейчас уже поглядываете на часы. Действительно, через несколько секунд мы одновременно вступим и в Новый год, и в Новый век, и в новое тысячелетие. Такое бывает нечасто. И повторится лишь с нашими потомками, жизнь которых нам сегодня даже трудно представить. Именно им мы оставим в наследство и наши успехи, и наши ошибки. Но в эти мгновения каждый из нас думает о своих любимых, и близких. Хочу пожелать вам того, чего обычно желают своим родственникам и друзьям. Здоровья, мира, благополучия и, конечно, удачи. Счастья вам с Новым годом.